Да, мы очень рады вас видеть на нашем вебинаре. В это непростое время, есть, несмотря на всю эту инфекцию, мы с вами. Очень рады, что вы с нами тоже. Вот. Сегодня мы на вебинаре хотели бы познакомить вас с, с решениями Ялинк, которые предлагаются для организации бесперебойной дистанционной работы компании в условиях эпидемии. Вот. И нам присоединился Адиль, представитель Ялинк, Адиль Удерберков. И будет сегодня у нас прямая речь, самого вендора. Поэтому я передаю слово отдельно. Адель, привет. Добрый день, Артур, коллеги. Огромное спасибо вам за то, что вы выделили время и сегодня с нами. Это такой непростой момент, период в мире. Цель вебинара сегодняшнего – это как раз рассказать о тех решениях, которые могли бы быть подходящими в нынешней ситуации, в нынешних условиях и для партнеров, как можно... Мы расскажем о том, какие решения существуют у нас и как можно их применять в сложившейся ситуации, как можно рассказывать заказчику, как все это можно использовать. Ну, обо всем по порядку. Давайте демонстрацию. Начну я и буду по ходу управлять слайдами также. Коротко говоря о e-link, вспоминая, а, насколько вы знаете, мы уже лидеры по продажам SIP-телефонии, мы стали ими в 2017 году. На данный момент а, у нас стоит огромная большая цель а, быть лидерами в направлении ВКС. У нас уже есть признание на рынках Южной Америки, Европы и Азии, в странах таких как Индонезия, Бразилия, Россия в том числе и Тайвань. Наше ВКС-направление развивается очень быстрыми темпами, и уже во многих больших компаниях, заказчиках и госструктурах используется ВКС-оборудование ERING. Сегодня мы поговорим о сервере, о том как это легко использовать, сам наш e link сервер платформа для VVKS, насколько она легко в использовании, ее легко разворачивать. Есть терминальные приложения, а также у нас есть аппаратные решения для персонального использования, о которых я сегодня чуть подробнее поговорю. И мы расскажем о специальных предложениях в условиях пандемии, которые мы организовываем совместно с Appimatic. Рассказывая о E-Link Meeting сервере, вы знаете, что в нем все в одном. То есть это, это софтверное решение, которое разворачивается на серверах, может разворачиваться на железном, может быть в виртуальной среде развернуто. 11 функций входят в одну лицензию, дополнительно лицензируется сервер широковещания, сервер видеозаписи, шлюз Microsoft Teams, шлюз RTMP, для, подключения, для проведения прямых лайф-трансляций и также RTSP для подключения в конференцию систем видеонаблюдения. Одной из целей в входит также функция MCU, входит управления конференцией устройствами, сетевой каталог, 6OP, мы работаем с кайфом бизнесом. Все стандартные могут звонить в конференции. Также поддерживается H423, есть Ice Traversal, есть CIPTRANG, и также с недавнего времени мы добавили AI, то есть интеллектуальный искусственный интеллект, который поддерживает функцию распознавания лиц. Сама архитектура довольно-таки надежная. Она позволяет работать, ее можно разворачивать в виде кластера, поэтому есть полное резервирование, высокая производительность и емкость, также обеспечивается синхронизация данных на всех серверах, имеются бесперебойные конференции. То есть что внутри себя сам AMS может разворачиваться по схеме 1 плюс n, либо 3 плюс n. Что позволяет а, обеспечить бесперебойную конференцию. А, это, я думаю, на, на уровне заказчиков больших это очень важно, чтобы а, в ненужный момент конференция очень важная не оборвалась. И также имеется централизованное управление всеми эти серверами. Также мы понимаем, что в нынешних условиях. Uh, многие пользуются Teams, и Teams в мире начинает uh, uh, набирать большую популярность, и для нас также очень важно иметь интеграцию с Microsoft Teams. Поэтому при помощи YMS uh, вы можете звонить. Uh, все пользователи зарегистрированы на YMS, они могут звонить. Могут, uh, Точнее, пользователи e-link-митинг сервера могут звонить в комнату виртуальной Teams. Конференции, и также из нашей виртуальной комнаты мы можем приглашать пользователей Teams, либо конференции Teams. Также есть встроенный искусственный интеллект. У нас распознавание лиц работает. То есть работает это достаточно легко, всего лишь одна фотография и uh, определяется лицо. Лицо подписывается, рамка подписывается именем, и отдельно на экране также uh, высвещ... появляется карточка данного пользователя. И если uh, в данной uh, в базе данных самого сервера имеется фотография загруженная, uh, то функция работает довольно-таки быстро и uh, uh, и я думаю, этот это, это функционал будет очень интересен большим корпорациям в том числе, потому что, допустим, в нынешних условиях большинство больших конференций происходят в онлайн, и не все всегда знают, кто кто. А, меня хорошо слышно? А, да, что? хорошо. Ага. А, а также есть и отображение информации о выступающем. То есть вы можете написать до 100 символов о каждом человеке, и поэтому, когда будет высвечиваться его лицо, параллельно на экране также будет информация о нем. То есть это может быть какой-то технический специалист, CEO, либо вы можете подписать все, что угодно. Также есть отображение незнакомцев, и если в данной конференции есть тот, кого быть не должно, допустим, 10 фотографий, все эти 10 человек, данных заходит какой-то из них 11 и чье лицо не распозналось то есть понятное дело что этот человек здесь будет не должен тоже одно из применений данного функционала также есть rtsp шлюз вы можете подключить систему видеонаблюдения я думаю в нынешних условиях это также очень важно потому что возможно есть совод корпорации которые продолжают работать и в, в условиях работы из дома вы можете в саму конференцию добавить систему видеонаблюдения и посмотреть, что происходит а, на месте в офисе, в, в, на заводе а, и так далее. Также, я думаю, очень а, востребовано сейчас в нынешних условиях БКС в сфере образования, и я думаю, также школам, колледжам, университетам будет интересна наша платформа, в том плане, что мы также предоставляем функционал белой доски, что очень важно для учителей. Поверх каких-то вещей также можно, поверх презентации можно делать аннотации, то есть показывать какой-то материал и к него делать какие-то дополнительные заметки. Также все это можно записывать. У нас есть функция записи и рассылать ученикам очень делается это очень легко. То есть генерируется ссылка и все, кто ссылкой, они получают доступ для скачивания. Вы можете также настраивать, это может данный файл быть скачен или нет, насколько сколько будет активна эта ссылка и и вы также можете генерировать пароль, то есть все у кого есть пароль, то есть, только они смогут скачивать этот файл. Очень гибкий сервис и а, легко настраиваемый. Также есть функция RTMP трансляции. Вы можете транслировать а, на какие-то сторонние платформы, к примеру YouTube, а, который здесь а, указан. Также поддерживаются Facebook-платформа, в общем, по RTMP протоколы вы можете транслировать на разного рода сторонние платформы, но также вы можете использовать и link Meeting сервер для трансляции внутри самого сервера. Функция WebRTC, я думаю, это одна тоже из э, очень важных функционалов, в том плане, что не все владеют компьютером довольно-таки хорошо, и в нынешних, когда, когда большинство работников находятся дома, не все готовы устанавливать и не все могут устанавливать какие-то дополнительные софт, потому что в плане безопасности это также очень важно. И многие а, заходят в конференции через WebRTC. А у нас это также есть, поддерживается Chrome, поддерживается Firefox. Для Mac устройств это Safari и также мы специально для России сделали поддержку Яндекс браузера. В принципе, все браузеры, которые на Chrome движках, они поддерживаются нашим e-link-митинг-сервером. Это общая виде инфраструктура для всех сценариев и как e link сервер интегрирован с разными рода платформами сторонними. Справа вы видите, что это Сторонние кодеки, которые также могут подключаться, свободно и регистрироваться на E-Link Meeting сервере. Это веб это Teams, есть лайв-стриминг, также есть интеграция со Skype for Business, вы можете подключать sip по к WMS. Также у нас есть PSTN, что позволяет звонить напрямую на сотовые непосредственно из конференции приглашать участников присоединиться через телефон GSM. И в ней это линейка решений E-Link Endpoint. То есть это все кодеки. Но... Я, к сожалению, страничку не вижу к себе. Модель, а, ты прервался. Последние несколько слов. Окончание предмета да, мы не слышали. Я прошу прощения, а где я остановилась? На PSTN? -е? Или... Эм, да, по-моему, на PSTN. -е. Ну, то есть, мы также поддерживаем Citrank. вы можете подключать все WPTS. И все ats такие как QCM, AWS-ки, ну, поддерживаются... У нас есть SipTrunk, поэтому вы можете подключать ATS. Также есть PSTN который позволяет звонить напрямую на телефоны. То есть из конференции вы можете приглашать участников присоединиться к конференции по GSM мобильному телефону. А внизу уже представлены наши еринковские e решения. Это наши кодеки, в том числе софтверные, как VC Desktop и VC Mobile. Отдельно хотелось бы упомянуть о нашем родмапе и что за... Последний год, что мы очень много работаем над он uh, решением, над решением uh, e сервера, который разворачивается в, у себя в инфраструктуре. То есть это не cloud. И как много усилий мы в это вкладываем и продолжаем это развивать, uh, за последний 2019 год у нас вышло 4 новые версии, в которые каждый из них мы добавляли какой-то определенный новый функционал. И мы также продолжаем. Данную работу сейчас у нас версия 2.4, в ближайшее время выходит версия 2.5, в которой мы обновим новый интерфейс по VCD-VCM. У нас выйдет новый Outlook-плагин в конце мая. Также будет добавлена функция загрузки документов. И мы также переводим наши софтверные клиенты VCD-VCM на русский язык. Плюс uh, у нас параллельно ведется огромная работа по полному обновлению и e сервера, и выходит версия 3.0, которая будет поддерживать мультицент функцию, и также будет поддерживать SVC. Также, переходя уже к терминалам, к нашим железным решениям, это все сценарии в офисе для активной совместной работы, uh, у нас есть решения персональные, есть решения для малых переговорок, это VC200, Meeting i 400, которые uh, наша новая линейка кодеков, которые Meeting I400, Meeting I600, которые будут уже готовы к продаже в мае, и также есть uh, в планах выход Meeting I800 для больших переговорок, который планируется выход во второй половине этого года. Ну и также у нас мы оставляем нашу линейку существующих кодеков, это VC 200, 500, 800 и 880, и к ним дополнение у нас выходит новая линейка кодеков. Отдел, отдельно хотелось бы напомнить и рассказать. имеет самые мощный встроенные MCU в мире, который рассчитан на 24 порта и может на себе собирать в конференции две виртуальные комнаты. То есть одна комната может существовать сам, сама по себе. Адиль, нас... про... ты у нас опять, к сожалению, прервался. Я так понимаю, что ты рассказывал про встроенную MCU на VC800-ом. Правильно? Да, все верно. Да, Я отдельно хотелось бы напомнить о встроенном MCU на VC800, который поддерживает самый мощный на самом деле MCU, который может быть на терминале. Он поддерживает 24 порта, 24 подключения, а также поддерживает на себе создание двух виртовых комнат, и... которые могут существовать автономно. Я думаю, в данных условиях это также отличное решение для тех, у кого нет возможности поднимать сервера внутри компании. Я слышу звук. Да, а, спасибо. А, также а, то есть в данных условиях, я думаю, это очень интересное решение для многих заказчиков. Будет в том плане, что не нужно ничего устанавливать, разворачивать и... А, что-то дополнительно делать. Этот функционал доступен на VC-800 и 880. Также у нас есть терминальное приложение vc Desktop. Это приложение для ПК. Есть... Здесь изображен общий интерфейс, есть базовый функционал, то есть вы можете создавать конференции внутри VC-десктопа, вы можете видеть список контактов, у вас есть календарь, есть интеграция с AD, вы можете начинать конференцию по одной кнопке, now, и также можете создавать заранее конференцию, делать расписание и подключаться к запланированной конференции уже из самого vc Ага, так выглядит общий интерфейс, а, то есть есть функция чата, вы можете смотреть всех участников, вы можете приглашать, а выключать, включать камеру и выключать, включать звук. А наши VCD доступны как нам Windows, так и на Mac, и также приложения есть мобильные. Мобильные приложения также поддерживают весь функционал, который доступен на десктопном клиенте. И также доступен бесплатно в iOS и Android-маркетах. Диль, мы тебя, к сожалению, не слышим. Ты совсем пропал. У меня снова пропала демонстрация. Я отвалился после слова так же. Мы тебя перестали слышать. А, вот, я вижу. Меня слышно? У а, тебя было не слышно долгое время. Мы последнее услышали, а тебя слово также. же. Ты рассказывал про USB-периферию для... Висим доступ и висим Я прошу прощения. Так вот, пикер uh, CP700 и CP900. Uh, CP900 это решение более массивное. Uh, оно у нас в Microsoft Teams и также доступно в версии UC. Uh, также есть CP700, это более уменьшенная версия, Uh, CPU, CPU, CPU. Есть разные сценарии применения, вы можете использовать его может в домашнем офисе, uh, как персональное оборудование, его можно использовать в небольших переговорках и также можно пользоваться в командировке. он довольно-таки портативный, uh, он габариты вы можете видеть, они довольно-таки компактные, большая версия CP900 весит 320 грамм, малая версия весит 220, в комплекте идет защитный чехол и, если нужно, также имеется замок на кабеле Возможности следующие, То есть на обоих спикерфонах имеется шумоподавление. Также имеется функция Full Duplex, поддерживается 6 встроенных микрофонов на CP900 и 2 на CP700. Захват звука поддерживается на 360 градусов, что позволяет захватить всех а, окружающих. На, на а, обоих спикерфонах а, имеются а, а, кнопки функциональные, вы можете включать и включать микрофон, есть функция Bluetooth, функция включе -э, кнопка включения и отключения. Также вы можете регулировать громкость непосредственно самого спикерфона и отвечать на звонки. Также имеется специальная кнопка Teams. Параллельно... Спикерфон можно подключать к нескольким устройствам. По USB вы можете подключать к телефон, к компьютеру, и по Bluetooth вы можете подключать к планшету и телефону. На обоих спикерфонах имеется отличная продолжительность жизни батареи, то есть он может долго автономно работать сам. По батарейке полный период зарядки занимает 3 часа. В режиме разговора поддерживается до 12 часов на cp 900 и 10 часов на cp 700. И в режиме стендбай он может постоять 450 дней и 360. Также имеются LED-индикаторы. Когда батарейка полная, это отображается полным кругом зеленым. Подгорается подсветка. Когда... Спикерфон фон заряжен наполовину, подсветка подгорается наполовину, и когда батарея почти разряжена, загорается красный свет. Также у нас есть новый UVC-30 USB-камера, которая может быть удобно использована для переговорных комнат на 2-5 на участников и также для ПК. Поддерживается на UVC, 30, на UVC 30 есть вес маунтинг. А, а, то есть вы можете прикручивать болтом. Есть а, инфракрасная камера инфракрасный LED. Также имеется в комплекте кабель на 1.6 метров. Мы очень много работали над качеством изображения. Поддерживается Ultra HD 4 4K. Поэтому вы можете посмотреть сами разницу в а, картинке с конкурентами. А, помимо качества картинки, эта камера также может подсчитывать присутствующих и а, выдавать, картинку, выдавать подсчет а, в конференцию. Также у этой камеры довольно-таки широкий угол обзора, это 120 градусов, что в некоторых случаях является очень, очень важным моментом, очень важным функционалом. Допустим, вы можете увидеть разницу на картинке. Здесь изображено, то есть вы можете устанавливать это на телевизор, то есть не нужно дополнительно ничего делать а на экран или телевизор вы просто разворачиваете камеру и используете встроенный крепеж. Также вы можете прикручивать болт на, через вес установку и а, также можно прикручивать к стене при помощи крепления. А, также UVC30 поддерживает Windows Hello функцию, то есть а, для быстрого входа в систему Определяется лицо, и вы можете заходить в систему Windows, авторизироваться. Также на наших камерах UVC30 есть свой встроенный микрофон. Это такое общее сравнение с основными конкурентами UVC30. По соотношению цены и качества я думаю, мы опережаем ближайших конкурентов и очень и очень довольно-таки очевидно. Также хотелось бы рассказать о BYOD устройствах bring your own device что это направление развивается довольно-таки быстро, и а, с учетом карантина это, это все стало еще быстрее. А, общая, общая стоимость такого решения а, намного меньше, чем профессиональное ВКС-оборудование. А, оно может служить разными а, в разных случаях, а, использоваться в разных сценариях. А, также его можно использовать в с разными платформами, такими как Skype, Teams и Zoom. И его довольно-таки легко все это устанавливать. Здесь показан один сценарий использования такого пакета. Вы можете использовать нашу камеру UVC-30, E-Link Box для расширения, для подключения своего устройства. И также подключается CP900 и спикерфон для создания вот такого, в принципе, видеоконференц-решения. Такой комплект включает в себя камеру UVC-30, спикерфон, обновленный e-link BYOD-box, это, это вот персональное решение, в котором есть два USB-порта, есть Type-C и также и поддерживается HDMI. Для более больших передач есть UVC-50 и CP-960 конференц-телефон. Также у нас есть аудио это UH-30 Mono, UH-36 Dual и UH-36 Mono, которые идеально подходят для колл-центров, для офисов, для использования офисов, для персонального использования сотрудников. Подключается это легко довольно-таки просто, и поддерживается выход 355 кабель, и также есть переходник на USB 2.0. Также на переходнике имеются функции, функциональные клавиши, которыми вы можете отвечать на звонки, увеличивать и уменьшать громкость и выключать микрофон. Мы много работали над звуком в данных, в данных наушниках и также добавили функцию шумоподавления на самом микрофоне. Сами амбашюры, мне кажется, снова пропал контент. Мы тебя слышим, по крайней мере, Андрей. И видим, как ты переключаешь слайд. Ага, я, я просто сам не видел, какой слайд. А, мы, сами наушники также имеют хорошие амбашюры, что позволяет комфортно использовать наушники в течение дня. И хотелось бы рассказать о том, что мы сейчас предлагаем специальное предложение от E-Link в рамках поддержки наших партнеров, поддержки заказчиков в данное время. Я думаю, Артур подробнее расскажет об этом. Да, коллеги, подтверждаю. Специальное предложение действует. Оно действует для всех сертифицированных партнеров. То есть начиная ну, с этой недели до конца сентября, то есть до 30 сентября, 30 сентября 2020 года все сертифицированные партнеры, они могут заявить проект и получить как бы, одно из специальных предложений. Значит, что предлагается в этом случае? Ну, Во-первых, есть возможность получить бесплатные лицензии на ОМС. Да, то есть со сроком действия до 30 сентября. Вот, а, пакет лицензий, куда входят, а, во-первых, 100 конкурентных соединений, то 100 активных портов для подключения в конференции, и 100, так называемых, пассивных портов, то есть по лицензии Broadcasting. Плюс сюда же входит пакет для записи, то есть одна лицензия записи и а, трансляции до 500 портов одновременно вот это одно предложение для сертифицированных партнеров. Ну, я думаю, что будет актуально. То есть сам пакет он как раз подходит для образовательных проектов, для обучения, дистанционного обучения. Вот, а также для других компаний, которые, у которых есть потребность в организации там, совместной работы в условиях пандемии, в условиях самоизоляции. Тоже будет интересно. А Второе предложение – это при покупке VC 800 го либо ВСИ-880-го. Опять же, до конца сентября можно бесплатно получить лицензию на 24 порта для встроенного МСУ. Напомню, что там еще две виртуальных комнаты, то есть до 24 соединения, вот две виртуальные комнаты можно получить. Эта лицензия также действует до конца сентября. Вот, если захотите продлить, можно докупить ее уже по обычной цене. Не обязательно 24 порта, можно на 16, там, на 8, можно вообще не покупать. То есть здесь ограничений никаких нет. Ну и мы предполагаем, что вот это предложение, оно будет уже для, актуально для компаний среднего размера, среднего масштаба. И еще одно предложение – это возможность опять же получить пакет годовых лицензий, специальная лицензия, промо. Она вышла на нашем сайте, можете посмотреть. Она так и называется YMS колл-промо. Вот, при покупке до 500, от 500 штук. Это годовая лицензия, будет 10 один год, и можно пользоваться. То есть это там, приложение специальное, то есть специальная цена для сертифицированных партнеров. Мы надеемся, что будет очень выгодно. Вот, но сами понимаете, что это уже как бы для крупных организаций ну и предполагается, что это будет интересно как раз для организации хостинга, то есть для тех компаний или провайдеров, которые как раз в условиях самоизоляции хотят организовать предоставление услуг либо своим сотрудникам, либо другим компаниям, опять же для организации совместной работы во время самоизоляции. Ну и еще одно предложение – это специальные цены на аппаратные терминалы. Это ну, практически вся линейка текущая, которая сейчас предлагается. Плюс видеокамеры, плюс да, видеокамеры. Вот. А чтобы получить эту скидку, сертифицированным партнерам необходимо заявить проект. И, соответственно, ялинка рассмотрит его и даст разрешение на предоставление специальной скидки. Мы же с радостью ее предоставим вам. Вот, и сейчас мы еще планируем а, еще объявить одну акцию. Это уже касательно USB-периферии, то есть а, видеокамер USB 30 десктоп. Они заказаны, скоро у нас будут на складе. И, а, пожалуйста, заявляйте проекты, получайте специальные цены. А, будем рады. Вот, а, ну и а, в заключение хотел бы еще а, анонсировать вебинар. Завтра мы у нас на платформе Microsoft проводится семинар погружения в Teams. И там же мы будем представлять наши, наши решения для платформы Microsoft Teams. Вот, наш доклад назначен примерно где-то на, на 16 часов. Вот. Самое лучшее время, prime time, так называемый, да? то есть когда вы освободитесь уже от своей утренней текучки. Вот как раз можете посвятить время просмотра этого вебинара. Так, ну, Ялинг, Адель, есть у тебя что-то еще добавить? Нет, в принципе, это все. Единственное, хотелось бы ответить на вопрос Ивана, что универсальных терминалов. Насколько вы знаете, у Microsoft есть определенные свои требования к терминалам, так же как и Zoom. Uh, они работают только со своей платформой, uh, и не могут, то есть для них важно, чтобы терминалы не могли пере пере пере переходить с одной платформы на другую. Тем не менее, я знаю, что uh, такие решения появляются, они появляются вот только сейчас. У нас также появляется VC210, и в будущем у нас также планируется выход uh, дополнительного устройства BYLD, называет, под названием рабочее название Station, о котором мы еще не говорили, и о котором мы говорим очень мало, но в ближайшие, во второму полугодии у нас также будет выход данного оборудования, которое будет позволять работать а, с разными платформами. Я думаю, об этом мы также в будущем еще поговорим, но у нас очень много всего а, делается в этом направлении, делается в направлении ВКС направление интеграции с разными рода платформами. Ну, вся подробная информация по изделиям, о которых рассказал Адель, она есть на нашем сайте, на те предложения, которые сейчас доступны. Вот. И в ближайшее время будут еще новинки. Да, следите за новостями. То есть, к сожалению, вот, в условиях самоизоляции не удалось их сертифицировать, но сразу же после завершения этого периода, я думаю, мы быстро завершим сертификацию для российского рынка. Вот, закажем все эти изделия, они будут доступны на нашем сайте. Вот. И также после самоизоляции образцы вы можете посмотреть в нашем офисе бизнес-парке Гринвуд. Вот, мы открываем шоу-рум, всех приглашаем, подавайте заявки, там на сайте будут специально... Место для заявки, для посещения. Можно будет назначить время, указать тех лиц, с которыми вы хотели бы встретиться, то есть либо вашего персонального менеджера подключить там, либо специалистов, одного из наших специалистов по связи. Вот, то есть подавайте заявки, это все попадает в наш календарь и, соответственно, в назначенное время мы будем вас ждать в нашем шоу. Так, ну, а, да, если есть вопросы, пишите, контакты видите сейчас на слайде. Да, обращайтесь, не болейте. Да, Ну и слушаем ваши вопросы, если есть. Да, может быть, у кого-то есть дополнительные вопросы. Отдельно хотелось бы также поблагодарить вас за все. Это вопрос. А, почему выбирая производство на неплатформе YMS, я хотел ответить, наверное, на себя возьму ответ, но я uh, e link YMS, uh, он совершенствуется, да, то есть вы, как вы знаете, он uh, был разработан как раз именно, то есть начинал свое развитие именно как uh, приложение для объединения в конференцию uh, переговорных комнат, да, то есть он uh, двигался именно с другого направления. То на есть, самом это... деле… Вебинар, вебинары у нас проводятся на e-link сервере также, эта функция доступна, она также часто применяется в больших компаниях сейчас. Все-таки больше связано с тем, что в условиях карантина и в условиях нынешних, когда все работают из дома, ресурсы под, под эту задачу, под задачу именно Проведение вебинаров, то есть, есть были определенные с этим моменты, которые мы обсуждали с опиматикой, но в принципе я думаю, что в будущем мы будем переходить на, на нашу платформу по проведению вебинаров. Да, подтверждаю. Да, UVC 30, две модификации сейчас есть, выпускаются. Это UVC 30 ROM и UVC 30 Desktop. Но сегодня в вебинаре мы как раз остановились, больше рассматривали именно десктопную версию, то есть настольную версию для настольного применения. Так как понимать, что как раз в условиях самоизоляции это будет наибольший способ иметь, то есть наибольший интерес вызовет. Соответственно, модификация ROM мы как бы особо не уделяли внимания, но в принципе на нашем сайте есть вся информация, можно там посмотреть, то есть их различия, ну, отличаются, сами понимаете, да, то есть они отличаются глубиной резкости, соответственно, они рассчитаны на, на применение, одна, на применение в комнате, то есть у меня глубина резкости от 1 метра до 5, и э, доступная версия, она для применения, э, то есть для индивидуального применения, когда э, пользователи, один либо их два, сидят на расстоянии там, от полутора, от, от полуметра до, ну, не дальше трех метров. Соответственно, нарсим именно на это применение. Ну и плюс доступная версия, там есть встроенный микрофон и биометрический датчик, как уже один сказал. То есть они как раз сертифицированы как раз для функции Windows Hello. И очень удобно для настольного применения, для быстрого входа в Windows. Нет, бесплатные лицензии можно покупать не без ограничения а по закупке кодека в то есть, во-первых, есть возможность вообще как бы получить бесплатные лицензии на тестирование на один месяц, на 10 портов. Для этого необходимо подать заявку на нашем сайте, она есть, форма там есть. скачивайте вот, форму заполняете, присылаете своему персональному менеджеру, либо на общую, на общую почту. Да, а дополнительно о том, что мы сейчас в рамках этого предложения, в рамках поддержки во время карантина мы предоставляем 100 бесплатных э, конкурентных рецепт. Да, все верно, плюс спецпредложения, которые действуют сейчас, Для спецпредложения наполнено, необяз... необходимы два условия, то есть сертифицированный партнер и зарегистрированный проект. Да, все заявки на спецпредложения э, утверждаются Е-линком. E вот, поэтому подавайте заявки э, по проекту, если информация там есть по проекту, тоже, как бы, то есть если она в вас не занесена, то есть эти заявки рассматриваются я-линком и, соответственно, принимаются решение. То есть от вас требуется ну, заявить, какая спецификация будет в этом проекте, сроки, это и так далее. Ну, обычная информация. Да, прошите запрос а... мне, то есть либо вот на контакт, который видел на экране, да, и предоставим вам прайс-лист с ценами GPR. Здесь нет никакой тайны. И все цены GPR, они вывесены на нашем сайте, по каждой модели можете посмотреть, они в рублях пересчитываются по курсу ЦБ на каждый день. Не обязательно, то есть проекты, то есть вообще сама программа, она была как раз рассчитана, чтобы помочь партнерам пережить как бы вот этот период поднятия изменения курса доллара, да? то есть из-за чего как бы многие партнеры попали в сложную ситуацию, когда рассчитывали там бюджеты заказчиков по одним ценам, приходится поставлять вот сейчас, да, по другим ценам. И, соответственно, вот как раз именно на это была нацелена вот эта акция, поэтому все такие проекты, там, где вы попали в сложную ситуацию, будут рассматриваться в первоочередном порядке, да. поэтому присылайте, стараемся помочь. Не обязательно, то есть, когда зарегистрирован. Хотелось отдельно поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня выделили время и посвятили его нам, за ваш интерес в Еленьке. Огромное спасибо. Я думаю, если вопросов нет, то... Вы, кстати, также можете писать мне всегда напрямую, если нужно. Всегда можете писать, обращаться к нашему дистрибьютору опематики. Мои коллеги всегда смогут помочь. Спасибо огромное. Я тогда пока покидаю вас. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя. И надеюсь, все у вас будет хорошо. Всего доброго. Пока. Да, до свидания, Адиль. Ну, коллеги, я думаю, можно завершаться. Надо. Если вопросы кончились, да, то есть. Так, пишите да. по, по нашим контактам внизу. И спасибо а, коллегам за климатики. Всего доброго. Пока. А Всего доброго, не болейте. Пока.